Угу. Сумимасен. Сумайна. Сумайна. Сумайна на, на комод, на комод из кар. сама, Русуран район Ватаси Русу Русуран район Аната Деска Конютива Охаё так как трансляция посвящена Японии, японскому языку. Это были японские слова. Итак, сначала. Сумимасен, суманана, сумайна. Это, ну, это когда человек извиняется в уважительной форме. Команда с накоманда СКА это друзья. Просто предыдущая трансляция прервалась. Я нашел причину. Да не моя ошибка. Рюсюран. Это Руслан имя. Это как, знаете? Есть японское аниме. Там есть. Район или Рай-юн? Рай-юн. Йобупо? Рай-юн. Рай юн рай, й, по, рай юн Райюн. рай рай по японски электричество. Электрический лев. Угу. оре это я. Оре-сама. оре сама. Это все местоимение я. В Ватаси тоже я. Аната ната так говорят, когда представляются. В Ватаси, то Акана-деска. Похайо, это когда конитива, конитива, конитива. Это такое дружественное приветствие, неофициальное, а такое между мальчиком, и девочкой, парень, женщина. Ну такое неофициальное, приветствие. Официальное тоже есть, но оно другое. Охайо и такого доброе утро. Ах. Ах. А. Битва. Хотя. Жень или битва. Ну, возможно, кукамада то Как оси Вот, слышали, он сказал. ちょっと待って俺に尋ねああ。ああ。 <свес> ну, этот, замузы, этот По, по нему трансляция еще будет? Это пока... Орили не помлазна. Готов, кстати, довольно смелый. Довольно смело. <как> Он не боится забыл. Айцот. <как> Надо айцот тарба. Суге адза. <как> Суге кацза. Кто они? Так их, их так много там. Так перевезли. Вот, слышали, он сказал, сумана и на. Я сожалею. Ну, то есть, извиняется. Видите, как он к относится за Как бы, Извинение у него просится. Ну, это имеется в виду этикет уважения к противнику. Он сожалеет, что не может продолжать больше бой, битву. Какаси, какаси, я сожалею, но битва здесь закончится. Так, перевели. Но перевод вообще не, не, не такой. Сказал он вот что. Какаси суманина, какаси извини. Прости, какаси. Я сожалею, но... Татакай, кукомада Татакай, кокомада-то. Татакай, это по-японски сражение или битва. Ну, возможно, Кукамада тогда. Извини, какая-то, но битва окончена. Он вот так сказал. Он так сказал. Коротко. Забуду не любил много слов... Словами бросаться. Хотя. Поскольку я не имею причин убить-то. Ну, ладно, это все про Забуду. Это про него будет. Не буду распыляться. Вот видите Какаси? С вот таким шрамом. Видите какое ранение у Какаси? Весь в крови. Так злобно смотрит. В такой стройке Какаси. Тут у него черная маска. Вот лежит меч. Не меч, а орудие. No ah, so Ах, Солдана. А какая-то всегда любит вздыхать. Особенно это, это все его прекрасный сейю. И, к сожалению, имя забыл. Давненько я его не, не, не слушал. Ну, Сыю Какаси, Сыю, я не помню его имя. А. Ах. А. Соуда. Соудана. Да, ты прав. Все верно. Вот так сказал Какаси. Да, точно. И, и вот они оба смотрят. Okay, так как ась сидит как не да не мешай мне все все пока иди 上手くな! よせえ、動くなの? なんじゃってんよ、こいつ! てめえや! 何をやったんだから、こら! よせえ、お母さん上手くな! よせえ、お母さん上手くな! お前もなんとか言えよ! 仲間だったんだろ! ガート、ペノコ、忍びはただ、無自身! お前ってば… А, я же ту, ту речь не перевел. Давайте-ка что сделаю. Я... Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Хм. Ммм. Mm.